дизель это триботехнический состав для дизельных двигателей. Он предназначен для новых двигателей, а также двигателей после капремонта с пробегом до 50 тысяч километров. Он добавляется в моторное масло и воздействует на поверхности трения, образуя на них металлический слой с особой структурой. Этот слой значительно дольше удерживает моторное масло, повышая эффективность его работы. Защитный слой существенно облегчает и ускоряет обкатку двигателя, снижает его износ. Способность удерживать масло даже после долгого простоя облегчает холодный пуск двигателя. Защищает при масляном голодании, при перегрузках и даже в случае аварийной потери масла. Все это позволяет продлить ресурс обработанного мотора в 2,5 раза. Поддерживает на высоком уровне все рабочие характеристики двигателя. Мощность, приемистость, экономичность. Двигатель будет работать мягче и тише. Состав актив заметно добавит жизни мотору вашего автомобиля. Обработка составом производится в три этапа. На первом этапе вы заливаете один флакон состава Актив Плюс. Если масляная система вашего мотора больше 7 литров, вам понадобится два флакона. Через 1000 километров необходимо заменить масло и масляный фильтр и добавить состав Актив Плюс в новое масло. Соответственно, один или два флакона. При следующей плановой замене масла и фильтра снова добавляем Актив Плюс 1 или два флакона. Подробное описание и инструкции вы найдете в упаковке и на сайте.